Так, всем привет, это очень крутое видео по игре червячки Worms Revolution. Я уже прошел обучение, теперь я хочу пройти пляжную компанию на золотые медали. Слушай, никто не тебя, если ты прямо сейчас. На самом деле, да, они Все Блин. А ну. Блин, он завалил своего дыря. зачем он это сделал? Но спас или наоборот? Ой. А сейчас я сам своего завалил. <laughs> Черт. У него есть шанс, но ну, видеть да что сделать? Мелкий крутой. Он может в эту дырочку залезть. Так. Вот. А что это за ракета? Ааа, супер сильная. Что вот этому ударить? Блин! Черт! А вот это было ожидаемо. Ага. Ну неплохо. Это тоже мозг. Ну как мне его достать? А, он сам. Пробурить дыру до него. Зачем? Зачем? Да, я понял. Если эта вода сейчас польется... Она смоет. Не смыло? Блин, давай смывай. Вода, пожалуйста. Попытаемся докинуть. Но не факт, что получится. Ой, а что это такое? Почему она сюда? Хорошо, я взорвал телефон. Будем считать, что в этом и был план. Теперь он уже стреляет. По Там... мне. упал. Вот черт. Не получилось. нет. Отлично. Давай, давай, давай. Сики. Почему он даже не думает выбраться из воды? Ого, хороший удар. Сейчас точно должно получиться. <гас> Черт, так нечестно. Эй. Ну вот. Теперь он точно не должен отсюда выплыть. А зачем он в воду залез? Лука. Блин. Кровавый рассвет. Зато, по-моему, в следующем шагу шезлонг умрет. Все, наконец-то. Ну почему он даже не пытается вылезти из воды? О! Выплыл. Ну и все? А, он даже не вылез. <связь> Д -д -д -д -д ну блин, блин. О. Оо. Блин, <laughs> жесть карт уничтожена. Просто минус мясо. No, Unnecessary vigilantism. Of the worst kind. Sir, I loved it. I have in my hand a piece of paper that I shall read out to you. Deathmatch. War in our time. More specifically, in your time. Only one team can prevail. No surrender, no draws, no mercy, no pinbags. Sorry, I did that last bit to remind myself to get pinbags. While I go to the shops, you're going to war. Death hangs around this place like a call center. See anything useful you can use here? You have to be of precision from number one Shoreshot Avenue, Borsai Town today. Use your surrounding terrain to ensure your shots count. Maybe if we shrunk of kindness, we could end this war peacefully. I'm kidding. Kill them all. Ого, неплохо. Да, неплохо. Ой. Это была месть. Опять! Опять у этого прямым ударом. Он даже не успел, не дожил до своего хода. Блин. Жесть. Знаешь, что я хочу? Мне кажется, они тут не просто так это придумали. Нет. О нет. Они догадались до моего плана быстрее, чем я. Ну, мозга своего я не знаю, тер, как спасать. Блин. Не так страшно. Ну, 16 с него. Банан. Я его еще не видел. Ой. А, привычий. Понял. Ого. Просто жесть. Блин. Даже до него достало? Как? But it's kinda of you